Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» шириной гусеницы 500 мм. Гусеница у нас шипованная. На буксе установлен двигатель «Зонкшен» 15 лошадиных сил с электрозапуском. Также на буксировщике присутствует реверс-редуктор для передвижения вперед и назад. Ручку переключения вывели между баком и капотом для более удобного доступа к включению нужной скорости так как букс будет управляться через модуль толкач. Также по желанию нашего одноклубника был установлен ПНД ящик в багажный отсек мотобуксировщика. Букс здесь представлен на катковой подвеске с возможностью переводить как на подпружиненные склизы. В буксе представлена звезда на 32 зуба, цепь усиленная, органы управления вывели на руль, заводилка, глушилка и свет. Прицепное с буксом у нас полноценный фаркоп снегоходного типа. Букс уезжает в Псковскую область, город Великие Луки. Мы будем ждать фото и видео от нашего одноклубника. Всем спасибо за просмотр. Пока.